Доброго дня, участники Немиркин Шоу! Что такое травма? По данным Американской психологической ассоциации APA, травма – это эмоциональная реакция на ужасное событие. Это то, что может овладеть любым, кто пережил эмоционально тревожный или опасный для жизни опыт. Несмотря на то, что думают многие люди, травма – это не то, что может быть только у людей, у которых диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, жизнь с травмой может повлиять на вас после травмирующего события или переживания и может сыграть большую роль в том, как вы продвигаетесь вперед в жизни. Есть определенные признаки и поведения, которые характерны для большинства людей с травмой. Итак, чтобы помочь вам осознать, боретесь ли вы все еще с травмирующим событием. Вот пять признаков того, что вы живете с травмой. Номер один. Ты все еще эмоционально взволнован. Травмирующее событие, через которое вы прошли, все еще оказывает на вас эмоциональное воздействие, независимо от того, как давно это было. То, как ваша травма продолжает влиять на вас, зависит от вашего опыта, и он может варьироваться от человека к человеку. Определенные слова в ваших разговорах, нахождение в определенном месте или видение определенных объектов может вызвать чувства или воспоминания, связанные с вашей травмой. В более тяжелых случаях вы можете обнаружить, что вам кажется, будто вы заново переживаете этот инцидент. С этими моментами может быть трудно справиться, и в конечном итоге они встанут на пути вашего исцеления и выздоровления. Поэтому, если вы обнаружите, что травмирующее событие все еще оказывает на вас эмоциональное воздействие, обращение за помощью к специалисту в области психического здоровья или даже обращение к кому-то внимательному и сочувствующему может помочь вам справиться с вашими чувствами и справиться с ними. Номер два. Вы избегаете определенных мыслей, чувств и разговоров. Стараетесь ли вы изо всех сил избегать определенных мыслей, чувств и разговоров, потому что не знаете, как с ними справиться? Возможно, вы находите воспоминания о некоторых событиях ошеломляющими, или вы не можете заставить себя говорить о травмирующем опыте или слышать о каких-либо подобных событиях. Избегание является естественной реакцией на травму и часто используется как способ справиться с чувствами или избежать их, которые могут быть слишком подавляющими или исчерпывающими, чтобы справиться с ними. Перед лицом того, что ваш разум считает опасным, может сработать ваша реакция бегства, заставляющая вас держаться подальше от этих нежелательных и неудобных триггеров. Тем не менее, важно знать, что избегание вашей травмы – это лишь временное решение, чтобы оттолкнуть ваши мысли и чувства в данный момент. Это не гарантирует, что они не появятся снова. Вместо этого избегание может только помешать вам смириться со своей травмой, что важно для того, чтобы вы могли исцелиться и двигаться дальше. На более серьезном уровне избегание может привести к нездоровым, а иногда и опасным механизмам преодоления, таким как злоупотребление психоактивными веществами и чрезмерное употребление алкоголя. Номер три. Вы чувствуете себя оторванным от других. Чувствуете ли вы себя все более и более изолированным от окружающих вас людей? Из-за вашего травматического опыта может быть трудно найти людей, которые могли бы понять и понять, через что вы прошли. В результате вы можете чувствовать себя оторванным от других, что может заставить вас чувствовать себя непонятым, похожим на других или выделенным. Иногда, чтобы избежать нежелательной реакции со стороны людей, которые могут не понимать, почему вы чувствуете то, что чувствуете, вы можете даже подавлять свои эмоции и целенаправленно скрывать свои чувства. Однако, даже если вы чувствуете себя исключенным и одиноким из-за того, через что вы прошли, вполне вероятно, что есть люди, которые тоже прошли через нечто подобное. По данным Национального совета по психическому благополучию, 70% взрослых в США хотя бы раз в жизни пережили какое-либо травмирующее событие. Поэтому, если вы чувствуете себя изолированным, может быть полезно обратиться за поддержкой к некоторым сообществам или группам. Номер 4. Вы стали замкнутыми и отстраненными в своих отношениях. Вы всегда говорите своим друзьям и семье, что с вами все в порядке, даже если это не так? Потому что травмирующие события наносят эмоциональный и психический ущерб, о них может быть трудно говорить. Даже когда другие готовы слушать и говорить о том, что вы чувствуете, все равно может быть трудно принять их предложение. Возможно, вы боитесь, как они отреагируют. Вам трудно выразить свои чувства словами, или возможно вы просто не хотите иметь дело с болезненным чувством, когда вспоминаете об этом инциденте. Однако, когда вы подавляете или игнорируете свои чувства, вы можете просто изолировать себя от своих близких. Точно так же окружающие вас люди могут не знать о том, через что вы проходите, и интерпретируете свое поведение как раздражение, капризность или предположите, что вы переживаете трудные времена из-за других проблем. Это также может создать дистанцию и напряженность в ваших отношениях, затрудняя поддержание близких дружеских отношений. И в-пятых, у вас были негативные сдвиги в личности и мышлении. Чувствуете ли вы, что в будущем вы ничего не добьетесь? Травма также может оказать влияние на вашу личность в целом и образ мышления, будь то снижение самооценки или развитие более пессимистичного настроения или циничный взгляд на мир. Ваша травма может изменить ваши отношение и чувствительность к другим людям. Возможно, вы более на настороже, когда находитесь рядом с другими, или всегда ожидаете худшего исхода в любой ситуации. Эта тенденция всегда быть осторожным и подозрительным по отношению к другим или становиться агрессивным, когда вы чувствуете угрозу, может в конечном итоге также повлиять на вашу способность формировать и поддерживать ваши отношения. Вы нашли это видео полезным? Со сколькими знаками вы имели отношения?